Yeah. Mm -hmm. сеть отелей Iberostar, Punta и Dominicana, отели 5 звезд. Всем привет! С вами Лена Цыганоки и агентство Tour Bonjour. Отели между собой очень похожи, находятся рядом, могут пользоваться территорией. Разница в том, что Punta более релакс-формат, а Доминикана более активный. Ну, пошли вместе со мной, если ты еще не успел подписаться на канал, обязательно это сделай, чтобы будет больше видео о Доминикане и полезной информации. Пошли. Смотрим номер. Здесь у нас есть диван, но он не раскладной. Дополнительные места сложно доставить. Не всегда есть такая возможность. Так, дальше у нас получается балкон. Вот такие вот вешалочки, телевизор, кофе, набор и чай. Вот наш мини-бар, наш санузел, -ми пен, ванная вместе с душем так, и сейф в номере. А, кстати, вот утюги, доска есть, что хорошо. Ну вот так. Все очень близко находится, это корпус Пунта Кана, а вот уже корпус Доминикана, здесь же я так понимаю главный ресторан расположен, а дальше там слышно активной анимации и уже пляж будет. смотреть корпус доминикана никаких разделений нету просто два корпуса которые пользуются общей территорией а внутри корпуса тоже такая своя инжирия классно придумали даже внутри корпуса и пальмы растут номер доминикана все одинаково в принципе только декорация немножко другая тоже есть здесь диванчик. есть на балконе, получается, где посушить одежду. Тоже есть чайный кофейный набор. Вот так сделан мини-бар немножко отличается. Держу сеть. Обладательная доска, подвижу дальше, получается. И тюбанная кафе, шампунки, деревья. Такая душевая кабина посерединке корпуса здесь еще вот плавают черепашки смотрите вылезла погреться на солнышко вот она папа класс Мы уже у бассейна а, захочется танцевать вместе с ними под такую музыку а ну в принципе гости отеля так и делают так а тут у нас зона знать бар или ресторан, который близко к пляжу и у бассейну. Ну вот, смотрите, как танцуют Ааа, я тоже хочу Класс! Опа. И даже все живой музыкой Смотрите, как круто! А вот и пляж У нас уже возле бассейна и близко к пляжу, у нас ресторан находится. А вот и детский бассейн есть. теннис можно поиграть настольный. Файта, кстати, работает на всей территории. Мы были в номерах, подходили ближе туда, к пляжу, к бассейну. Вот. И все время были на связи. это очень удобно у нас здесь ресторан. Как хорошо поделили ресторан. То есть, с одной стороны у нас есть часть, где столики находятся. И с другой стороны. Сейчас пойдем обедать. И я так понимаю, что там вот через эту всю зону проходит уже шведский стол. лобби, здесь же лобби -мар. ну а если полезно было это видео, ставьте лайки, мне будет приятно, и, конечно же, вдруг остались вопросы, тоже их задавайте, обязательно на них отвечу. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей, всех обзоров по отелям. С вами была Елена Цыганоги, агентство Турбанджур, до встречи в новых видео, и, конечно же, в офисах Турбанджур. Пока!